Друзья, приветствую, на связи Денис Довгаль, и находясь в аэропорту Дублина с вылетом в Вильнюс, понимаю, что это четвертый перелет за неделю, решил записать видео, в котором хочу поделиться с вами тем, как самым удобным способом покупать вообще авиабилеты, на каких сайтах, какие дни лучше выбирать для перелетов, ну и вообще хочу поделиться секретами, которые, возможно, будут вам полезно. Итак, первое. Для покупки авиабилетов я использую несколько сайтов. В первую очередь это skyscanner. skyscanner.com, skyscanner.ru В целом они есть под каждую страну. Удобно то, что есть приложение для iPhone и приложение для iPad. И skyscanner это агрегатор. То есть. Вы напрямую не покупаете билеты через скайсканер, вы там видите просто все варианты, которые предлагают другие сайты, авиакомпании, и выбираете для себя самый оптимальный перелет. Преимущество скайсканеров в том, что они предлагают также лоу-кост рейсы, и они предлагают удобные стыковочные рейсы. Помимо скайсканера я использую также сервис, который называется Mamondo.com. Он так и называется Momondo. Смешное название, но он тоже удобен для покупки авиабилетов, тем что он предлагает больше разнообразия иногда чем Skyscanner и предлагает другие там стыковочные рейсы. Еще иногда, если я четко знаю, какими авиалиниями я хочу лететь, я напрямую захожу на сайт авиакомпании и выбираю перелет из одного города в другой, потому что иногда через сайт авиакомпании может быть дешевле, если летать в определенные дни. Теперь по поводу дней. Если для вас не принципиально в какие дни делать перелеты, то я заметил, что самые дешевые авиабилеты обычно во вторник, в среду и в четверг. То есть Почему-то так получается, что именно в эти дни можно найти билеты по самым как бы, адекватным ценам. Вот, конечно, если для вас не критичный да, там, день вылета, потому что обычно пятница-суббота цена порядка на 40% выше. И, конечно же, зависит... На самом деле время перелета не зависит, но если вам нужно, там, если у вас утренний рейс, то он будет стоить дороже. Да? Утренний и вечерний рейс не стоят дороже, чем дневные, так как не менее удобные. Вот. Обычно покупаю билеты или полностью в последний момент за несколько дней до вылета. Но 3 недели это достаточное время, чтобы купить билет по цене, пока она не начала расти вверх. То есть 3-4 недели обычно я прикидываю, как куда мне нужно лететь и за это время покупаю авиабилеты. Вот опять же, вы можете, например, посмотреть там билет, например, в понедельник будет стоить совсем гораздо дороже чем вылет во вторник, там тот же день, тот же рейс, потому что, например, Ryanair вот летает из Дублина в Вильнюс, часто летаю. удачные дни для перелетов – вторник, четверг, суббота. То есть, если лететь в среду, цена просто в разы дороже, а так перелет из Дублина в Вильнюс в одну сторону составляет что около там, 60 евро, вот, а если в среду лететь, там уже ты летишь не напрямую, а летишь через там другой, другой город. Вот. Ну, собственно, все. На самом деле путешествовать очень круто, особенно если уметь подбирать правильные рейсы и посещать классные города. Вот. Поэтому путешествуйте. О том, как путешествовать максимально... Максимально наполнено и не просто быть там туристом, да, вот проживать там, часть в другом городе и с максимальной пользой для себя находить яркие, новые, крутые места. Мы об этом будем говорить на конференции Travel MBA по тому, как создавать, развивать и управлять географически свободным бизнесом полностью удаленно, поэтому, если эта тема интересна, регистрируйтесь на нашу конференцию, ссылка внизу под этим видео, я поделюсь своими рекомендациями, плюс у нас будет много гостей, которые поделятся своими секретами по тому, как путешествовать и создавать удаленный онлайн-бизнес, вот, ну и если это видео было вам полезным, ставьте лайк, пишите ниже в комментариях если у вас есть какие-то свои интересные истории и свой опыт, ну и конечно подписывайтесь на мой канал, и я буду радовать вас новыми интересными видео из ППС С вами был Денис Донгаль, я пошел на посадку, и до встречи в следующих видео. Пока!